Всем приветик. Вот вчера я вернулась с Турции, и вот так вот меня встретил мой город вот таким вот снежком. Смотрите вокруг. Зима, по всей видимости, вернулась. В этом видео я обращаюсь ко всем зрителям, которые смотрят мой канал и, в частности, посмотрели мое видео от 14 марта, которая называется «Турция закрыла свои границы», мой отель закрывают. Это видео вызвало просто огромнейший резонанс на ютубе, его смотрят очень многие. Постоянно мне сыпется очень много комментариев под этим видео и в том числе и очень таких негативных комментариев, я бы даже сказала грубых комментариев. Пишут такое, что я не владею информацией, зачем я была болью, зачем я вожу людей, как сказать, в заблуждение, дезинформирую, то есть зачем плиту ахинею, и все в этом стиле. Что я хочу сказать, и что я думаю по этому поводу? Начну с того, что в названии моего видеоролика нет слов. Турция закрыла границы для России. Там название ⁇ Турция закрыла границы ⁇ Мой отель закрывают. Это все-таки разные вещи. Начнем с этого. В своем видео я говорю о том, что передаю только ту информацию, которую мне дал менеджер на ресепшн. Я находилась в тот момент в Турции. Информация мне была предоставлена 14 марта. И не просто так мой отель стали бы расселять со всеми теми, как сказать, проживающими, да, отдыхающими этого отеля. Что просто так вот я пошла, придумала, записала это видео. Это первый момент. Второй момент. Когда я также записывала свое обращение, я четко сказала, если у вас куплены путевки, Турцию, обязательно обращайтесь к своим менеджерам по туризму, либо связывайтесь со своими отелями, либо связывайтесь с туроператором и обязательно уточняйте у них информацию. Это сказано было с той целью, так как я не РОС-туризм и не туроператор. И просматривая мое видео и оставляя, как бы, такие комментарии, напрашивается вывод, что я Господь-Бог, и когда вы посмотрели мое видео, я решила вашу судьбу. Но согласитесь, что это глупо. И глупость, и ерунда. Я всего лишь обычный турист, который так же, как и вы, поехал на отдых свой отпуск. Проживала в отеле, отдыхала в отеле. И в одно прекрасное утро меня пригласили на ресепшн, и вот сообщили, в связи с чем... Как говорится, переселяют меня в другой отель, меня и остальных туристов. И дали мне вот такую информацию. Я этой информацией поделилась с вами. Опять же я хочу сказать. Я сказала в своем видео, обращайтесь к своим менеджерам, уточняйте стопроцентную информацию. Так как, во-первых, это видео сейчас смотрят не только граждане России, а смотрят и граждане других стран. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Второй момент. Не забывайте о том, что ситуация в мире сейчас меняется даже не то, чтобы ежедневно, она меняется ежечасно. И на тот момент, когда мне сообщили эту новость, это было утро 14 э, марта, на тот момент было уже 9 стран Европы закрыты для въезда в Турцию, и еще там какие-то были страны, о которых мне неизвестно. Вчера по приезду домой мне муж сказал, что уже 19 стран для въезда закрыты в Турцию. То есть это уже говорит о чем? Говорит о том, что ситуация меняется постоянно. И сейчас, когда на дворе 16 число, и мне пишут вот такие вот комментарии, что я якобы была волю, ввожу в заблуждение, ну я считаю, что, дорогие мои, это как бы не совсем обосновано с вашей стороны. Я понимаю, если бы я была, например, корреспондентом до да, СМИ какого-то официального канала той же России 24 или еще что-то, да, вы бы посмотрели мое видео и сказали, что вот я официальный представитель, я дала ложную дезинформацию и можно было бы как бы меня обвинить в этом. Как я уже повторилась, я обычный турист и то, что мне сказали на ресепшен, я взяла не с потолка, я просто передала вам, чтобы вы были в курсе вчера по приезду домой я связалась со своим менеджером по туризму и как бы объяснив ей всю ситуацию она кстати тоже видела мое вот это вот видео и ну, мы с ней пообщались она сказала что на данный момент именно что касается россии на данный момент въезд туристов из россии в страну турция не закрыт но Опять же, поскольку ситуация настолько нестабильна, что она говорит неизвестно, что будет дальше. Естественно, это говорит о чем? Это говорит о том, что если вы, дорогие мои будущие отдыхающие, собираетесь ехать на отдых, если вы посмотрели мое видео, не нужно обвинять меня в том, что я несу лжеинформацию информацию и в том, что я хочу там вас как-то напугать, испортить вам отпуск и тд и т.п. Просто. Я чисто сделала это из хороших побуждений э, про то, что чтобы вы не потеряли свои деньги, если вдруг действительно э, граница с Турцией и с Россией, вот этот въезд из России в Турцию мог бы оказаться закрыт, потому что на тот момент, э, находясь в Турции, у меня не было возможности проверить, в отличие от вас, находящихся в России. Вот. Просто проверяйте эту информацию, связывайтесь со своими менеджерами, связывайтесь со своими отелями, со своими туроператорами и уточняйте. Потому что, <coughs> неважно, даже если сейчас я, не я, там, любой другой человек запишет, находясь в Турции, вот эту вот информацию, что, например, даже скажет, что границы открыты, а вам уезжать, например, через два дня. Вам никто не даст гарантию, что когда вам уезжать через два дня, что эта граница не будет закрыта. Вот. Так что это вот, как говорится, мое сегодня такое ваше, к вам обращение. Я хочу сказать, что я очень рада, что вы смотрите мой канал. Я вам очень благодарна. И ну, даже за такие, как скажем, негативные отзывы Что вам хочу пожелать. Я очень надеюсь, что вот эта вот ситуация в мире с этим коронавирусом никак не повлияет на ваш отдых, что все-таки, как по данным, на сегодняшний день граница между Турцией и Россией останется открытым, открытой, и ваш отдых от этого абсолютно никак не пострадает. И вы прекрасно и замечательно съездите отдохнете. Ну, а я с вами на сегодня, наверное, попрощаюсь, потому что мне сегодня нужно еще сделать очень много дел по монтажу видео вот ну и мы с вами встретимся давайте с вами в следующем видео вот и всем до новых встреч всем пока пока